не смею играть. Спасибо. Конечно. Оп, еще спасибо. Э, ты как? Ты, ох, ты какого? Че, ну ладно, ладно, лагерь. Ок, ок, ок. Забрал мои вещи, да? Нок. Где мечик? Где меч? Не взорвайся, пожалуйста. Давай, ты короче там пойдешь за карту. Молодец. А ты, слушай, если ты умрешь, я тебя не знаю, я тебя какашкой назвал. Ой, какой ты добрый. Все равно там половина упала. Резпавн, Резпавн, блин, читер. Какой у тебя это? Восьмой. У меня одиннадцатый. Блин, блин, стоп. Какой одиннадцатый, читер? Что-то меня не не привет. Да потому что я просто начал нормально играть уже двенадцатый. Да? Ага. Ок, сейчас я использую. Просто я тогда гасил не тех кого надо. Сейчас я использую свои четыре баночки с опытом. Эй! Какой Сейчас здесь скажу. 10 13 11 14 15-й. А до скольки, до 20 или до 30? До 20. Ага, ну ок. Бутылки с опытом, блин, быстрей! Мен зомби бьют. <coughs> Че тебе там зомби бьет? 12-й. Еще, <смех> блин, один, уйди. Как это? Вообще там не к месту. -мо, дайте мне яблочко золотое скушать, пожалуйста. Блин, я упал! Я яблочко жрю в полете, Я съел яблочко в полете, не знаю зачем. У меня 17 уровень у тебя какой. 17 горишь? Да, я говорю 17. Пора использовать баночки. Нельзя, Лагерь. 18. читер просто. Чёрт. Не смей, Лагерь. Я заберу тебе весь опыт. Мой опыт. Понял. Да. Ух ты, ⁇ баю! Эй! охо охо Я также полетел. Ой, тут меня закидали этими огненными фишками. О, зато сейчас у меня опыта будет, слышь? Нет. Четыре банки. я девятнадцать. Я упал. Девятнадцать? У меня тоже девятнадцать, у меня четыре банки лагерь. Четыре банки, это не круто. Двадцать... Что хочешь в ламе, да? Дай, я тоже как на тебя будет. Файрвокс, почему тут вода ты говорил? А что там? Огненные шары, какие-то на тебя закидать. Ну, огненная работа, что? Зеленая я выбирал А, ты, типа, в огне сгоришь. А твой лучше на тебя будет падать на Салют. Эй, эй, где я? Вот! На ковальне упали, но они не на тебя падают. Обалдеть, сколько на Я видел, сколько на ковальне. У бай мэджик ты... Сейчас меня убили. А уж еще я хочу посмотреть, как это, как ты по-другому умрешь. Ну один-один пока Давай. Что. Мультиплеер изи мод Как раз третий раз последний. Ну, да? давай. Нет, я два раза еще тебя должен победить, чтобы увидеть еще разные. А, я упал. Красава. С самого начала. Я залагал, я не знаю, меня выкинул за карту. Что-то как-то здесь мало зомби. О, -о, О, опыт. Чек, так не прикольно, меня выкинуло. За ну, давай за... ты пошлися. Да это фору тебе дало? <свят> Мне накать. О, о, вещи, гляди. Тут вещи лежат, слышишь? Файн, я буду тебе признательный, если ты перестанешь лагать. Эй, не иди-ка. <свят> эй, эй, не иди. <свят> эй. Второй уровень. где? У меня первый. Так, не прикольно. <свист> где, где? А чё, где зомби нормальные? А? Вот один тут жирный такой алмазный. Но мы и есть тоже алмазный, но блин. Где так такие алмазы, с кукушкой на голове? Мой опыт, мой опыт. <свист> <свист> <свист> Уйди от моих. Невега. Лагерь на свою иди нахрен. Единохрен. Территорию. <свист> я тебя <свист> сейчас замахаю. <свист> я, о, я нашел зомби с кукушкой на голове. Блин, я, я тоже к нему бежал, я упал. Кукушка зной не иди к нему. Я, я, уже его убил. Эй! Тебя тоже убил, нет? Нет. А жаль Уйди, блин, от меня, лайк. Ну, а как я к тебе еще попаду? Ну, так ушел бы сразу же. О, мне ускорение дали. Ух ты, фью. как это. Я, типа, сейчас быстро бью, да? А, -а, -а получаем бордам, по мордам, по мордам, по Или у меня уже закончилось зелье? Нет, еще 4 секунды. По мордам. О, моя моя мартышка. Ой, я бутылки с собой подобрал, норм. Ой, все, я так быстро бил, что у меня аж. Этот... Ми... О, зелья стремительность. Уии! Уии! Так. <связывается> кукушка номер раз Блин, я упал. У меня меч дергается. Что мне есть интересно. Вот это что это? Зелья силы! <связывается> а у меня пузырьки с опытом. А у меня зелье силы. Я вижу кукушки. Блин, я упал перед, перед кукушками, я выжил. Прям перед кукушками. А Ч ⁇ ты зелень дала? Ч ⁇ дала? Ну так посмотри, нажми на Е. E. Да, я... Не иди к кукушкам. Кукушки за тебя падают. О. Блин, оно все упало, я за ним прыгаю. Какой ты уровень. Блин, что за ночь? Ну ⁇ -мо ⁇ и Мне вы... уже надоел так Мультиплей! жадные, да? Я ж не ожидал, что ты такой дурак, что прыгнешь. А сам. Ну, ну это же я. Ну, чувак. У другого ожидать нельзя. Значит, мы такие. Фест. Эй, где мои зомби? Че только один возле тебя. Все, у меня зомби. картошечка, я выиграл. А у меня первый уровень почти. А у меня картошка, я выиграл. я yeah, первый уровень лагерь. Какой? У <связывая> меня <связывая> почти первый. <связывая> я никого не вижу. Почти первый. Я тебя не вижу. Ты прямо от зомби просто убегаешь. Да? Блин, я его столкнул случайно. О, они начали появляться, но опыт падает. Блин, я упал. О, я выжил. Привет. Горы зомби. Зомби за горизонтом. Зомби, блин, я упал. Слушай, норм? До конца упал. Да, мне немножко форы. О! О, у меня здесь Скорость! Блуф ап. о как я быстро очень so Пойду алмазного гасить. <laughs> с такой скоростью. На на на, получай, получай алмазник. А с что-нибудь выпадать? нет? С него выпадет все это алмазное. Да? Yeah. Да, прикинь. Давай вот вдвоем загасим тупо, чтобы посмотреть, что с него выпадет, а. Ой, зелье опыта упало. <laughs> Черт. Мне. А, я его поднял. Спасибо. Я... Ч ⁇ гасим этого? А где он? У меня вообще по текстурами. струнами. Зеленый Вот он. Я его гашу. Ну, не, только не столкни его, э? Кнай его. По сторонам. Блин! Он меня столкнул. Ты смотри, только не спутай его с другими. Может там еще один? Я одного сейчас столкну, который тут поблизости. Я тут ходит. пойду с он меня бесит. Давай это в алмаз снова загасим. Интересно, что с него выпадет. То есть прикинь, как быстро дело пойдет, когда мы его убьем. Да? Только тогда подберись него друг. Тогда. Да, ну так. И... В этом то и прикол, что мы его вдвоем -то гасим Мы а я... гасим. Гашу, гашу, тихо, чувак. У тебя в носу стрела. Ты... Блин, как ты посмел его скинуть? А? Я не специально, честно. Подожди, да я хочу на тебя посмотреть. У тебя в носу стрела, где ты? Вернись. Нет, чувак, меня убили, меня убили. Отлично, тебя убили прямо перед такой толпой охрененных зомби. Эй, эй, не смей. Тебя тоже убили, нет? Ага, не дай бог ты. Блин. Ты, по-моему, все мои подобрал, да? Все, я упал. взять, мы его упали. Да ты гонишь! Ааа! Норм, ч. Мы так не закончим никогда. Вот как, чувак? Че, последний раз на удачу или как? А давай как смотри сделаем? Включаем мы зимод. Включаем вот эту фигню включаем креатив добавляем себе алмазные вещи зачаруем их и что будет я подожди я хочу взять самую крутую книжку какая тут самая крутая А тут ее нету да ну давай защита мне не нужна огнеупорность невесомость взрывоустойчивость а и дублируй сразу эти мечи ладно я невесомость. я не знаю как дублировать ну тогда делай мне круче чем тебе подожди шипы Острота. Ок, чувак, погнали. Небесная кара, гибель насекомых. Где ты? это возьмешь? Да. Какого хрена? Эй! Что? Эй! Подожди, где гибель насекомых? Отойди от меня. Не-не-не-не-не. Отойди от меня, я буду выкидывать тебя книги. Я книжку. тебя люблю. Блин, мразь. Хе-хе, не отойду, тебя тебя люблю. Все, стой на месте. Отдача, заговор, огня. Добыча. Сила. Откидывание. Горячая стрела. Бесконечность. Это на меч. Старт за game. Ты что сделал? У меня все из-за тебя пропало, блин. Нормально, еще разок сыграем. Так еще знаешь, что прикол? Я еще никуда не ТПш у нас. Давай, чувак, последний раз сыграем. Нормально. Если не получится, да, нормально не получится. О, у меня снова картошка, все, я выиграл. О, у меня хоть осталось немножечко этих книжек. Е-мое. У меня осталась гибель насекомых последняя. Да. Эй! Чувак. Вырби звук. Ты уже в алмаз, ну вот сволочь. Да, я погасил тут зомби. Ну, я так догибаю. Блин, а где А вот они. Так, я, значит, гибель насекомых. Перед этим небесная кара. Астрата, шипы, подводник зачем мне? Под, <с с с> ну подводник>, под, под, под, подводник ты подводник. будешь плавать что там? Ну, ясно. Чувак, все твои панты? Блин, Допил... а где этот слышь? Кто? Зачаровалка. Ты вообще не зачаровалка это? А вот. А у тебя ещё и гималай. Обрежь, да он наверное, коваль, мне просто коваль нужен. Да лишь ты. Так, ну-ка, ставь зачарование на срач я бесконечно. <с> Богатый. Ой, oh, yeah. а чего он, кстати, мне как-то не добавляет все это? А добавляет просто <laughs> не все добавляет почему-то. Ну ладно, ок. Я просто на максимум делаю. Чак, у, же... да. у меня слышь, у меня на мече есть подводник и горящая стрела. Понял? Да. Норм, да? Ну чё зомби? Хочешь сдохнуть от меня? Да? На, на, на, на, на, мразь! гибель насекомых сдохнет насекомое слушай он даже от албаза мечом его умирает долго эй еще откидывает эй давай посмотрим что с него блин выбьет да ты его уже я его гашу. даже ты его так он не хочет умирать поставь урон номер 9000 так у меня стоит небесная кара, сила, добыча. Ух ты ж, блин, откидывание у меня стоит. Вот, все с одного удара убиваются, один он не убивается. Даже ты, чувак, я тебя гасил. Давайте продолжаем тебя дальше пинать. Пинаем. Может на него, я не знаю, наковальню скинуть. Что тебе нужно? Как тебя убить? Да не, ковальне мало будет. Расскажи, чувак, как тебя убить, пожалуйста. Ладно, я геймод, меня не столкнули. Я буду гасить этого зомби через геймод. Сила 5, прикинь, он не умирает. Ну знак за да Умри, умри, умри, создание Сатаны. Прикинь, реально вообще не умирать никак. Создание. Это наверное сатаны. броня там плюс 500 там плюс не 100, знаю. На максимум реально. Ой, ой, ой, ой. Я его чуть не столкнул я сам упал. Но ничего, я ТП шнулся. И где он? Какого я гасил именно? Тебя я гасил. Нет, не меня. Они, вот они мрази. CDs. Я не знаю, что тебе дать. Тебе нужно броню, на тебе броню. Ой. Опыта тебе, на тебе опыт. Чувак, как можно. Тебе нужна на наковальню! Давай придумаем, как можно убить зомби сразу. Стой, смотри, они сейчас стоят на месте, да? Знаешь, как что я сейчас сделаю? Блин! А ты это, деле моментального урона. Накидай ему. Блин, точняк. Е-мое, да меня уже третий раз на карту Третий раз подряд. Крёп. Силы. А где этот моментальный урон? Вот он. Моментальный урон 2. Оу, oh yeah. Идите сюда, мои хорошие. Сейчас сначала я проверю на этих. Оно быстро убивает. Оно их не убивает вообще. Вообще-вообще. Вообще не убивает. Тут вот А знаешь, что нужно? Что взрывное зелье лечения нужно. Мгновение, мгновенное лечение 2, по-моему. Вот, все И в ХП сносит вообще. Жестоко просто. Вообще просто жесть. Да, даже вот этото алмазу, который упал за карту. Ну вот сам посмотри. Так смотри опыт не собирай, блин. <как> Нет. <как> Нет. Что, чувак, давай без геймода, давай. <как> да я к тебе зайду, я хочу сам посмотреть. Давай поменяемся местами. Нет. Нет. Зрители должны видеть, что это будет. Алишта наглый. Видите? <как> <как> Иди туда, Ладно, лети. Лава, Пита, потом давай здесь set spawn, можно написать или как там. Set spawn, правда, он не будет так писаться, да так и знал, давай, сначала вот это, фаерворкс, посмотрим. Какого <связь> хрена я здесь, э? <связь> Ты где? Я там зеноковаль на ковальне падает. <связь> я тоже, стоп, что за бред? Я знаю. Почему у меня здесь это, вокруг меня моментальный урон идет? <связь> Почему я умираю? Потому что я выиграл. Черт! <связь> <связь> <связь> ну Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистик лагерь и Макс, который недавно ушел. Ну да. Всем удачи и до пока, новых. Пока-пока-пока. Стой стой, стой, стой, стой, стой. Что, Чувак, что? Ну, ну, ну блин, ну согласись, но ну, просто нельзя закончить выпуск. Карта. Да, не карту. Это что, это ж, блин, это. Я даже в этом это такие красивые редстоунские схемы стоят. Я не моих сил. Где мы? Так что давай. Обставлю редстоун, который не дал мне победить зомби, который, блин, не умирал от того, что меня мель зачарованный на максимум. Ну, я не знаю, у меня там даже была горячая стрела. Горячая. Да и помогла на тебя очень, да? Кстати, может как раз-таки из-за этого оно и не работало? Типа что за бред? Я не буду работать. Я ничего. А дафун ты хоть не рядом со мной. О, смотри какой шарик. Такой шарик, я знаю, что сейчас будет взрыв. Чувак, иди сюда. Шарик я не видел никогда и. Вау! Че у меня ТП-шнуло, эй! А кто карту начал создавать? А прикинь, знаешь, в прикол? Если рестоунские схемы повредить, оно будет перезагружаться. Норм, чё? И какого, какого хрена я стою здесь? А там тут просто нет. сфера эта была. О, господи! Я лагаю, тут возрождение песка. Нет! У меня два FPS, тут возрождение песка. Ну ладно, все телеверсим точно. Все, удачи. Пока там взорвется. У меня один FPS вокруг меня просто песок тут сверху спавнится.